Всем доброго времени суток, катаны! За окном май месяц, а это значит, что для школоты наступает время определиться с тем, куда поступать и поступать ли вообще. Старшее поколение вдалбливает молодым, что без высшего образования никуда. Что, получив его, ты автоматически станешь успешным, а самые престижные и высокооплачиваемые профессии мира будут для тебя открыты. Ты только приходи и разбирай. Расслабься, это все иллюзии. А стоит ли вообще поступать в ВУЗ? Ведь часто после 4-6 лет, потраченного на учебу времени и получения заветных корочек диплома, многих из нас ждет профессия продавца-консультанта в магазине техники, либо кассира в пятерочке. Несмотря на вышесказанное, принимать сторону мамкиных философов и бизнесменов и разводить демагогию про то, что вузы – это хуйня, которая потратит драгоценные годы вашей жизни, я не стану. Высшее образование действительно может дать много реально полезных вещей, о которых я и расскажу в этом видео. Что будет, если прописать «Двач» на ютюбе? Канал «Двачую». Переходи, ссылка в описании. Забудь сказки, которые тебе рассказывают родители о том, что без вышки не пробиться в жизни. Добьешься ты успеха или нет, зависит исключительно от твоих личных качеств и от твоего старания. Если твоя главная жизненная цель – получить определенную профессию, для которой обязательно вышка, то лучше поступай в ВУЗ. Он даст тебе необходимые базовые знания и навыки для овладения профессией мечты. Не больше и не меньше. А чтобы уже достичь своей профессии успеха или хотя бы не потерять квалификацию, тебе придется постараться на рабочем месте. Да ладно! Опыт на современном рынке труда гораздо важнее, нежели корочки. А получить его во время учебы далеко не всегда возможно. Хорошо, когда ты проходишь практику на месте своей будущей работы. Это почти стопроцентный шанс того, что тебя возьмут на заветное место. В некоторых профессиях, понятное дело, без диплома не обойтись. Учителя, врачи, архитекторы – это профессии, от которых зависит жизнь людей. И наличие профильного образования здесь строго обязательно. Да и в любых государственных бюджетных организациях даже на самую смехотворную ЗП требуются специалисты исключительно с высшим образованием. Но даже если ты не будешь работать по своей специальности после окончания вуза, при правильном подходе ты сможешь извлечь пользу из учебы, получишь много полезных для себя знаний, хотя и много чего бесполезного. Повысишь свой общий культурный уровень до уровня чуть выше пацанов из падика. Главное держать этот уровень и после окончания вуза и постоянно заниматься самообразованием. Конечно, для того, чтобы быть интеллигентным человеком, не обязательно получать вышку. Но вся эта учеба как-никак дисциплинирует и повышает интерес к самообразованию. Приведу свой пример. Я хоть и не работаю по своей специальности. В рамках чисто факультативных курсов в своем универе я заинтересовался изучением фотошопа, программ монтажа и написанием сайтов на HTML. И в дальнейшем занялся этим самостоятельно. В настоящее время эти знания буквально кормят меня. Плюс, благодаря вузу и аспирантуре у меня появился интерес к философии науки и религиозной философии. Да и про то, что существует такой доступный способ воплотить в жизнь свои творческие идеи, как блогинг, я тоже впервые узнал на университетских факультативах. Да-да, не удивляйтесь. Но тема того, как я пришел в блогинг, требует отдельного видео, которое обязательно будет на моем канале, так что подпишись, чтобы не пропустить. Важный плюс учебы в ВУЗе – это твое окружение, студенты и преподаватели. Ты общаешься с разными поколениями интеллигенции, как старой советской, так и молодой. Всегда интересно сравнивать их взгляды на жизнь, учиться от них чему-то. Ну и просто общение с людьми в коллективе помогает тебе социализироваться, адаптироваться к суровой взрослой жизни. А если ты не такой же социофоб, как я, и любишь попиздеть за жизнь с институтскими корешами, то ты наверняка сможешь завести полезные знакомства с людьми, которые помогут тебе продвинуться в жизни, ну или хотя бы замотивируют тебя. Для мужиков немаловажным бонусом будет то, что учеба в ВУЗе дает отсрочку от армии. Но это уже не настолько критично, ведь в 2К19 можно вполне легально получить освобождение по здоровью и без этого. Есть специальные фирмы, которые этим занимаются. Рекламировать их не буду, думаю, многие и так знают. Время учебы в вузе это пока что еще относительно свободное время. Да, свободных часов в день здесь поменьше, чем в школе, но это хотя бы не 8-часовой рабочий день. Это время ты можешь потратить на то, что хочешь. Хоть на зубрежку вузовских предметов, хоть на самообразование, хоть на подработку, хоть на DotA 2 и кс-ку. Здесь все будет зависеть от твоих приоритетов. Время учебы в вузе это вроде бы уже взрослая жизнь, но не совсем. Если ты вдруг еще не имеешь целей в жизни, а в вуз тебя запихали родители или ты просто ошибся с выбором специальности, то до 22-24 лет у тебя пока еще есть возможность найти свою цель. Если и после этого возраста ты не определился с жизненными приоритетами, тогда это уже запущенный случай. Стоит не забывать, что учеба в универе или институте – это не сплошные плюсы и ништяки. За это время ты многое теряешь и многим рискуешь. К примеру, самый большой риск – это риск потерять интерес к своей специальности прямо во время обучения. Да, такое бывает, многие с этим сталкиваются. Но это не безвыходная ситуация. Можно либо доучиться, либо поменять специальность. Выбор есть. ВУЗ – это всегда определенные денежные траты. Даже если ты поступил не на платное отделение, а на бюджет, тебе все равно нужны еда, проезд, одежда, разная канцелярия, хозяйственные принадлежности и, конечно же, хороший ПК. И ладно, если родители тебе помогают, а если нет, придется крутиться. Иди работай, сука. Ну и все-таки 4-6 лет потраченного времени и сил на учебу, это тоже серьезные издержки. А что если ты мега-супер-пупер-мамкин-бизнесмен и уже после школы можешь запилить уникальный стартап? Ну или просто пойти работать квалифицированным рабочим, чтобы к 22-23 годам накопить себе на квартиру или машину, пока твои сверстники-студенты в этом возрасте все еще будут зависимы от родителей и не будут иметь большого рабочего опыта за спиной. Людей много и приоритеты у всех абсолютно разные. Так стоит ли поступать в ВУЗ? Если у тебя есть определенная цель, получить вот такую-то профессию, о которой ты мечтаешь всю жизнь, однозначно да. Может быть и наоборот, если ты еще не определился в жизни и у тебя мало опыта, лучше тоже поступать в ВУЗ на специальности, где в приоритете те школьные предметы, которые ты лучше всего знаешь. Не забывай, ведь ВУЗ – это последняя ступенька перед взрослой жизнью, которая может дать тебе много полезного опыта, прежде чем ты станешь полностью самостоятельной личностью. В остальных случаях, если у тебя есть определенная цель и все необходимые знания и навыки для ее достижения и высшее образование не является необходимым для ее реализации, получение Онова будет для тебя лишь пустой тратой времени. Я уже давно не работаю по своей специальности химика, но я все же рад, что получил ее. Диплом химика и опыт работы в НИИ это пусть не самое важное, но все же очивка в моей жизни. Помни, абитуриент, вуз – это буферная зона между безбашенным детством и суровыми реалиями взрослой жизни. Если ты все же выбрал получать вышку, то твой переход к самостоятельной жизни будет максимально мягким и безболезненным. Но это лишь мое субъективное мнение. Пиши в комментариях, сколько тебе лет, планируешь ли ты поступать или уже учишься и поделись своим опытом учебы. Также не забывай подписываться на мой канал, тыкать колокольчик и ставить лайки. До встречи в новых видосах. Пока-пока.